Приветствую, друзья! С вами Елена Цыганов, и сегодня хочу поделиться с вами радостной новостью. Совсем скоро турбанжур исполняется 10 лет, и мы запускаем наш новый проект – туроператор First Travel Group. А для вас, наши любимые клиенты, это расширит возможности посетить самые интересные уголки мира, такие как Мадагаскар, Непал, Филиппины, Япония. Латинская Америка, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам, Таиланд и многое другое. А эксклюзивное наше направление ⁇ это пакетные круизы, в состав которых включен сам круиз питания, авиаперелет, трансфер, проживание в отеле и портовые сборы. И я напоминаю, что по пятницам у нас уходит трубика круиз-контроль. Сегодня наша тема будет интересна скорее всего более сильному и нас любящему мужскому полу. Многие из вас задают вопрос, что подарить любимой женщине, когда уже наверное есть все? Мы поможем вам в этом непростом вопросе. Подарите своим любимым новые яркие впечатления, а создать такие впечатления поможет конечно путешествие, и не просто путешествие, романтический, познавательный, увлекательный круиз. Круизы на 8 марта – это замечательный подарок для любой женщины, вне зависимости от ее возраста. Морские круизы в марте очень популярны. Все больше и больше любящих пар отправляются в такие путешествия. Некоторые идут в круиз, чтобы обновить свои чувства, другие – сделать предложение, третий – просто подарить неделю счастья и спокойствия своей любимой, подруге, жене, маме, бабушке. Порадуйте своих любимых незабываемым путешествием в круизе от компании First Travel Group. Вы просто закройте на минутку глаза и представьте синее присинее море, волный бьющийся опорт порт белоснежного лайнера, чистейший морской воздух. Вы сидите у себя на балконе и бутылочка красного вина, которая превосходно играет в лучах заката и переливается бордово-красным цветом. В каюте играет музыка, и вы только вдвоем наслаждаетесь этим прекрасным вечером. Вы прогуливаетесь по палубе, любуетесь морской гладью, подходите к корме и уже видите вдалеке небольшие города, спускаетесь в роскошный атриум, заходите в великолепный ресторан и наслаждаетесь блюдами, которые были разработаны шленовскими поварами. Вечером можно посетить театрализированное шоу, которое каждый вечер проходит в театре теплохода. После шоу отправиться на дискотеку. Каждый день вы сможете посещать новый город и даже новую страну. Заснуть в Испании, проснуться в Италии или во Франции, провести незабываемые праздничные дни, путешествия по островам Карибского бассейна. Сделать запоминающийся и необычный подарок вашим даун это легко с нашей помощью. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на нашу рубрику Крыс-контроль. А мы вас ждем в описах Турбанжур и Пес Тревогруп. И до встречи в следующую пятницу.